Всем привет! Ну что ж, сегодня я сниму для вас небольшое видео про птичек. В этом видео хочу рассказать немножко обзор клетки Триол, и немножко покажу своих любимцев. Клетка выглядит вот так вот. Это большая клетка. Насколько я помню, она вообще продавалась как клетка для грызунов. Вот она на колесиках. Плюс в том, что клетка на колесиках удобно двигать, двигается легко. Изначально вот этих вот полов не было таких вот. У меня сейчас клетка разделена на три этажа. Первый, вот тут второй, и у нас внизу третий. Изначально у клетки имелся только вот этот вот поддончик такой. Поддон выдвижной. Здесь предусмотрено вставление второго поддона, сетчатого. Но ну, как раз из этого сетчатого поддона сделали верхний ярус. То есть верхний ярус это как раз вот этот вот сетчатый поддон. Также сюда предусмотрена полочка вниз, где колесики. Но из нее тоже можно сделать ярус. Но, сколько это был первый опыт, сделали из лесенок, которые входили в комплект клетки. Если вам видно, вот здесь лесенки, посередине получается такая дырочка. Вот эту дырочку я закладываю как раз-таки эту дырочку закладываю подложкой и все отлично. Вот у нас такие сетчатые полы. Значит, сверху, поверх сетки кладу обязательно подложку, чтобы птичкам не мешала сетка и желательно, чтобы они друг друга не видели. А то у меня здесь девочки сидят, выше мальчики. Поэтому начали бы, начались бы драки у самцов, чтобы такого не было, кладу подложки. И здесь то же самое подложки, как вы видите. Чем удобна клетка? Несколько ярусов, она большая. Низкая и длинная, как раз то, что нужно для мадинов, чтобы они могли спокойно перемещаться. В комплект клетки входили вот такие вот паилки. Это вот не кормушки. Сюда входила кормушка, кормушка, на каждую дверку вот такую вот полагается кормушка. Чем мне нравится еще эта клетка, тем, что дверки захлопываются. То есть ее можно захлопнуть вот так вот и уже просто так ты ее не поднимешь. Деревянные жердочки прилагаются вот такие к этой клетке. Но честно скажу, на все три яруса жердочек не хватило. Поэтому докупала пластиковые. Самый удобный ярус это посерединке, потому что сюда можно поставить стенку. Я ставлю стенку из картона. И получается две ячейки. Вешаются вот такие гнездовые домики. И птички могут проходить гнездование в этой клетке. Удобно тем, что вот сюда вешается еще один домик, два домика, разделяем пополам. И вот здесь вот есть еще одна дверка Через которую можно залазить, вешать кормушки. Но одну кормушку приходится лишнюю вешать внутрь. Здесь такой возможности нет. Здесь у нас сплошная стенка и дверок нет. Клетка предусмотрена для грызунов. Поэтому вот тут есть две таких больших дверки. Но, честно говоря, я пользуюсь только когда меняю подстилку. Вот такая большая дверка. Она открывается. Ну, в принципе, я редко пользуюсь, чисто для смены подстилки. Так я залезаю через маленькие дверки. Ну что ж, это был весь обзор клетки. Честно скажу, клетка удобная, большая. Единственный минус, то, что такую клетку в ванной просто так не помоешь, как вот обычную клетку для птиц засунул, быстренько кипятком обдал, помыл, с мылом совсем нет, тут такого не выйдет. Ну, вот эти подложки, в чем плюс, что я вставляю, они, их можно скрутить и вынуть осторожненько. Сверху кладу сено. Почему вот. кладу сено? Чтобы птички не выделяли пуху друг друга. А, и маленькое дополнение к клетке. Как вы видите, вот тут вот вставлены вот такие вот листики. Для чего это сделано? Огромный, скажем так, для меня лично, минус этой клетки. То, что она не предусмотрена для подстилки из сена вылетает сено, пух, они выдирают э травинки и начинают их выкидывать чтобы такого не было я вставила вот такие вот вставочки это продаются специальные подложки или что-то для резки такое я их разрезала на три части вставила вот так вот и теперь гораздо меньше э летит сена ну в принципе если вы не используете сено как подстилку, я думаю они вам не понадобятся ну, вот видите, у меня на всех ярусах вставлены вот такие вот штучки. Ну что ж, всем пока, до скорых встреч. Это было видео про птичек. Всем спасибо, пока.